Демократическое образование основано на убеждении о том, что дети сами знают, что для них лучше. Задача школы – обеспечить демократическую среду, в которой дети поймут свои интересы и научатся жить в обществе, в котором проблемы решаются совместно. В идеале ребенок должен вырасти бесстрашным, ответственным, настойчивым и самостоятельным гражданином. Идея не новая. В 1693 году философ Джон Лок написал, что образование не должно быть обузой для детей. Спустя 200 лет писатель Лев Толстой открыл школу для крестьянских детей в своем поместье в России. Школа развивалась благодаря идеям учителей и учеников. Одно из правил гласило, что ученики имели право не слушать учителей. Первая демократическая школа, которая до сих пор существует, находится в городе Сапфолк в Англии ее основал в 1921 году а с нил который верил что школа должна существовать для детей, а не наоборот. Посещение уроков добровольное некоторые дети могли проводить недели в лесу или ничего не делать весь день тогда как другие предпочитали изучать математику или посещали урок чтения. По мере взросления многие выбирали традиционные предметы и полностью им отдавались, потому что понимали их важность при поступлении в университет. Каждую неделю на школьных собраниях персонал и ученики старались решить конфликтные ситуации. Во время обсуждения каждый в школе мог высказать свое мнение, выступить в роли посредника или предложить решение проблемы. После демократического обсуждения конфликта все эмоции утихали и персонал и ученики со спокойной душой покидали класс. Собрания также проводились для изменения школьных правил и любой мог предложить свои идеи. Если ученик предлагает изменить правила, то его предложение идет на рассмотрение, и участники решают на общем голосовании, будет ли оно принято. Иногда дети голосовали за отмену всех правил, но спустя несколько дней полного хаоса они обычно использовали тот же демократический подход для восстановления порядка, будто в них естественным образом присутствует тяга к структуре. В 60-е годы молодые преподаватели вдохновлялись работами Саммерхилла и открывали своего рода бесплатные школы. Одной из них была школа Долины Садбери в Массачусетсе в Соединенных Штатах. Садбери продвинул стандарты демократической школы еще дальше. Раз в год на школьных собраниях избирались новый директор и учителя. Те, кто не набирал большинство голосов, подвергались замене. Сегодня существует большое количество как независимых школ Садбери, так и демократических школ во всем мире, начиная от Бразилии и заканчивая Израилем и Таиландом. Используя разные методы, они поддерживают идею о том, что у учителей и учеников есть одинаковое право голоса относительно того, что учить и как работать друг с другом. Задача – убедить детей в правосудии и равноправии. Альберт Эйнштейн как-то сказал, «Единственное, что мешает моему обучению, это мое образование». А как ты считаешь, демократическое образование подошло бы тебе? Пожалуйста, поделись своими мыслями в комментариях под видео. Если тебе это было полезно, посмотри и другие наши видео и подписывайся на канал.